Еще один из вопросов, которые задают мне часто. Почему? Потому что вот как раз до введения военного положения я занимался вопросами недвижимости. Ну, естественно, некоторые моменты оформления этих сделок зависли. Ну и тех, кто хочет сейчас продать, купить, задают вопрос, как это сделать. Ну вот давайте разберемся Есть вообще Несколько вариантов покупки Этой недвижимости да? вот Первый вариант это новострой Неоформленная недвижимость В праве собственности И второй вариант вторичный рынок Недвижимость оформленная и зарегистрированная В реестре Прав на недвижимость да? То есть уже Ранее покупалась кем-то И зарегистрирована Для первого варианта есть несколько вариантов. Это когда продавец-застройщик. Тут все вроде как просто, да. Проверяете право на строительство по наличию документов необходимых у застройщика. И оформляете договор. Они там разные договора есть. Ну, тут я на этой стадии я всегда советую, ну, естественно, чем я занимался. Это проверка и аудитом таких договоров, риски и так далее. Земельный вопрос. То есть, тот, кто хочет купить новострой. Ну, есть, знаете, как великие мира всего, да, бизнесмены, капиталисты, они говорят, что лучшие покупки делаются, когда льется кровь. То есть, цены, естественно, на недвижимость падают. Но при этом риски, естественно, возрастают. Поэтому как-то сами определяйтесь, надо вам это или нет. Но если нужно проверить риски, не связанные с тем, что какую сторону будет военная операция, это так называемое развиваться, да, военные действия, вернутся вернуться ли там в Киев вражеские войска. Эти прогнозы я не, не беру сделать, я могу только посмотреть на предмет законности стройки можно ли инвестировать по такой, по предложенной схеме застройщикам, нет ли у них каких-то долгов и так далее. Вот. Ну, то есть, по этому договору, который вы будете определять, и акту приема-передачи, можно зарегистрировать недвижимость, когда реестр недвижимости будет работать. Сейчас с реестром прав собственности на недвижимость проблема не работает. Министр юстиции да, закрыл, и непонятно, когда обещают открыть, ну когда откроют, неизвестно. Вот. С целью дополнительной гарантии можно оставлять 10-15% от стоимости для оплаты в момент подписания акта приема-передачи. Если не подписываются сразу вместе с договором, когда эта недвижимость введена в эксплуатацию. Бывает такое, что еще и не введена в эксплуатацию, такую тоже недвижимость приобретают, поэтому имейте в виду. Еще один способ, это когда договор... Застройщиком уже оформлен на кого-то из покупателей, у кого вы можете приобрести впоследствии. То есть, такой, так называемый договор переуступки прав, цессия да, по-юридическому, по которому пред, ну, предыдущий продавец, покупатель, вернее, теперь продавец, предоставляет вам все права и требования относительно этой недвижимости, вот, ну, еще не не введенный в эксплуатацию, не зарегистрированы еще, может, по каким-то причинам. И вы можете также этот э, договор. Э, вносятся изменения относительно изменения стороны в первичном договоре на вас. Вот. Участие э, застройщика э, ну, необходимо в этом случае, то есть, как правило, в офисе застройщика это делается. Вот. Это, это что касается новостроя, да? Что касается вторичной недвижимости, та, которая уже зарегистрирована в реестре, вот. Тут один из вариантов, ну, наверное, единственный, да, более-менее нормальный, надежный. Это предварительный договор купли-продажи, нотариально заверенный, естественно, обязательно. Материально заверенный. Вот. Единственное, что при <составлении>, составлении этого договора, ну не знаю, как будет проверяться право, право собственности, регистрация точно невозможна. Вот. Ну, то есть, есть определенные риски, но опять же, про риски я вот вам уже говорил. Что тут возрастают риски, но падает цена. Вот. И ну, в этом договоре, как правило, предусматривают, что один обязуется продать, а другой э, обязуется купить сроки, э, цена оговаривается, какие-то еще могут условия быть, там, на усмотрение сторон, вот. И нотариусы такие договора оформляют, к ним можете обращаться, вот, и что, что еще к ним могут быть пожелания? Закладывайте, ну опять же, тут есть две стороны: одна сторона продавец, другая покупатель. Ну, допустим, вот 50 да, паритетное авансирование этой сделки. То есть, допустим, вы 50 внесли и 50 процентов несете уже тогда, когда будет работать реестр, к примеру. И вроде бы как и сумма такая серьезная, да, например, не одна тысяча долларов, не 2. то есть э Хотя, видите, с другой стороны, будет по реестру видно, наверное, что заключен этот договор. Ну, никто не таких договоров, как бы, продавец может заключить несколько. Потому что э, есть риски, я же говорю, их, ну, вот, один из рисков, это то, что, вот, допустим, с вами продавец заключит договор. И еще потом с кем-то заключит договор предварительный. Там возьмет аванс и в другом случае возьмет аванс. Поэтому, ну, высокорисковая, опять же, операция. Это может быть, если только какие-то очень знакомые. Ну, как правило, там и происходят такие, пользуются доверием, обман и так далее. Поэтому я рассказываю в общем информацию. Никого не обязываю сейчас идти пробовать и делать эти сделки и так далее. Это очень рискованно. Еще раз повторюсь. Реестр должников работает. Вот поэтому можно проверить долги у кого есть там какие-то по судебным делам к сожалению реестр закрыт и не сможете посмотреть может быть по этому объекту недвижимости есть какие-то споры то есть есть ограничения да ну скажем так единый государственный реестр судебных решений в общей базе он закрыт но есть сервисы, которые через специальные API, да, протокол специальный, или как это, ну, в общем, технология, по которой э, эти все-таки решения можно получить, к ним доступ там по определенным условиям. Это определенные сервисы платные. Но нет гарантии, что все решения сейчас, на данный момент туда внесены. И поэтому какие-то свежие решения по объекту, по человеку можно не увидеть. А это будет в последующем иметь какие-то опять риски. То есть, видите, я вам уже тут несколько вариантов рисков привел. Да? То, что человек недобросовестный может набраться задатков по предварительным договорам несколько заключить. И то, что его предыдущую историю достоверно не посмотришь. Плюс так также непонятно, если реестр закрыт, убедиться, что именно он этот кон конкретный э, собственник. Почему? Потому что документы у него могут быть, дубликаты получены заранее, подготовленные да, для таких э, манипуляций. Почему? Потому что кто-то знал о том, что будет введено военное положение. Может быть и использовал ситуацию для своей наживы в будущем. В общем, если подытожить, то я конечно же крайне не рекомендую ни продавать, ни покупать. Вот. Почему? Потому что любая такая сделка она очень высокорисковая. Вот, ну и плюс неизвестно если начнутся военные действия уцелеет ли этот объект недвижимости потому что никто не знает куда может прилететь так что такие дела подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии, вопросы вот. буду на них отвечать кстати на этом канале под всеми видео я всегда отвечаю в течение суток, стараюсь. Вот. Поэтому еще не один комментарий, который в ну, себе не просто там, просто комментарий, а вот вопрос, комментарий, который содержит вопрос, я на все такие комментарии отвечаю. Если вам нужна платная консультация, личная, индивидуальная, мое внимание непосредственно, то вы можете написать мне в личные сообщения. Вся информация, как со мной связаться, есть в описании к этому видео. Как-то так.